Стас успевает увернуться, ой, это. Тогда Я наберет вилку, могу в плечо воткнуть. Лучше положу. Могу в шею. Этуж чересчур. Убивать меня за общение с малолеткой. Стасик, ну мы же ссоримся. Надо делать друг другу больно, ты сам говорил. А я передумал. Просто уйди. Пожалуйста, просто уйди. А что Мне его посадить или как? Да не, не надо пока. Uh -huh. А чё этот, все уже? Все, Завтра новый будет. А. Новый <свят> старый человек. <свят> uh -huh. Стольких соседей пережил, а сам всё никак. Крепкий у меня старичок, да? Что-нибудь еще нужно от меня? Да не, вроде нет. Позовите, как закончите, я на посту здесь. Ага. Ну, здорово, папа. А меня Яна из дома выгнала. Теперь я буду у тебя жить, ты ведь не против, нет? А, ну и хорошо. Условий, правда, никаких, надо бы ремонт сделать, но никак руки не доходит. Ну и смысла особого не было. Ты же здесь отдыхаешь. А я вот так святой А теперь я как бы один. Ну и ты ведь не собираешься еще выходить, нет? Нехорошо, конечно, так говорить, но я очень хочу, чтобы ты поскорее к маме отправился. Ты, конечно, куда безобиднее, чем был раньше, но все равно Дышать не мешаешь одним фактом своего существования Ну да, и, конечно, есть такой небольшой страх, что ты когда-нибудь выйдешь из своего овощного состояния и вернешься Шанс, конечно, маленький, но все равно есть Зима А зимой папа спокойнее умирать Не так жарко Хотя в печи крематория, где ты, ты будешь гореть, не просто жарко, так пиздец, как жарко, папа, просили мне мою лекцию. Хорошо, что папа тебе дома не И меня мама отказывала. от варами травяными, пыталась улудок в порядок привести, а в все страшно было, и по кругу все время одна и та же строчка, по кругу, по кругу, по кругу, в казарме нам в за пол передали тебя пополам. Вот такая психоделия, Папа. Другое. То есть есть правда, есть правда. Вот. Правда на для всех. Вот. А жизнь и цена копейка. А умерять это очень легко на самом деле. Вот. И, и смерть ничего не решается, собственно говоря. То есть смерть решает тогда, когда ты делаешь это ради определенных идей. Вот. А жизнь она ничего не стоит. И смерть ничего не стоит. Смерти нет. Где здесь сидят? Ну, садись на кровати. А ты? Я табуреточку возьму. А у тебя дети есть? А что ты видишь здесь детей? Не, ну ты просто скажи, есть или нету. Ну есть, дочка 13, сыну 10. Ха. Ха. А ты с ним, получается, не живешь, да? Ну как видишь, это квартира отца. Mm. Он у меня в доме престарел. Почему? Ну, потому что он овощи. Поглажа <смех> целиком и полностью. А у меня нет никакого желания ему подгузники менять. Пусть это делают те, кому деньги платят. Только мне остаться, Только бы не спиться. Каждый дьявол знает, Что он не проснется. Дьявол подражает, Долго еще с этой херней на башке стоять будешь? Да. Ну и стой, как дура, я домой пошел. Э! Черт. Ты, стой! Ты обещал мне меня задушить! А я обещал, да разобещал. Ты, ты че, а? Я, ты сказал, что ты подумаешь, ты подумал! Я подумал, и... да? Я не буду тебя душить! Темная луна! Ты зачем сюда со мной поперся тогда, а? Ради прогулки в лесочке давно не был. Слушай, мне надо, ну ты пойми, ну пойми, ну мне надо, мне Но надо. Ну тебе надо, да? Пожалуйста. А ты знаешь, как это убить человека? Ты быстро сделаешь и Нет. пойдешь ко пожалуйста. Ну. Ты, блин, ты че, мультике живешь? А? Нет, надо просто быстро. Ты, ты просто подумай, вот как это отнять у человека жизнь. Так и радка, что допустим